Добрый день, меня зовут Лилия, я сотрудник компании Quip Group, И сегодня мы поговорим о печах для пиццы. Необходимость производства дополнительного вида теплового оборудования, печей для пиццы, обусловлена особенностями приготовления этого итальянского блюда, завоевавшего всемирную популярность. По отечественной классификации мучных изделий, пиццу можно смело отнести к открытым пирогам, поэтому и выпекаться она должна в обыкновенном пекарском шкафу. Но вкусная, красиво подрумяненная пицца по-итальянски в нем не получается. Проблемы кроются в температуре выпекания и, соответственно, в продолжительности этого процесса. В средние века пиццу в Италии выпекали в дровяных печах, где температура достигала 400-450 градусов Цельсия. Поэтому рецептура, качество муки, благосодержание теста, толщина краста, форма нарезки и количество топпинга подстраивались именно под такой режим термообработки. А максимальная температура в пекарских шкафах, как известно, не превышает 270 градусов Цельсия. Здесь уместно отметить, что тонкая пицца с умеренным количеством топпинга, например, неаполитанская, которую можно свернуть в трубочку, вовсе не лидер продаж на рынке. Среднестатистический отечественный покупатель чаще выбирает пиццу с толстым слоем теста и обильным топпингом, которую приходится выпекать больше по времени и при более низкой температуре. Печи для пиццы подразделяют на следующие типы. Первый тип – это дровяные печи. У таких печей свод выполнен в виде полусферы, благодаря чему нагретые воздушные массы циркулируют снизу вверх. Их также называют помпейскими. Контур выполнен из огнеупорных материалов, что позволяет готовить при достаточно высоких температурах. Нагрев объема печи происходит при сгорании твердых видов топлива – древесного угля, топливных брикетов. Учитывая, что у такого вида печей привлекательный внешний вид, горящий очаг, распространяющий запах костра, обычно их устанавливают на открытой кухне или в торговом зале. Минусами таких печей являются повышенные требования пожарной безопасности к использованию твердого топлива, топливо является более дорогим по отношению к газу и электричеству и достаточно долгий предварительный разогрев печи около 40-60 минут. Второй тип печей – это комбинированные. Внешне и по сути этот тип печей похож на дровяные, но в качестве топлива можно использовать как дрова, газ, электричество, так и комбинацию этих видов топлива. Это удобно, поскольку на одной печи можно решать различные задачи. Дровяные и комбинированные печи производятся различных конфигураций с многочисленными вариантами внешней отделки – плитка, израстцы, подкирпичи и так далее, А также в зависимости от диаметра нижней части печи с возможностью одновременного выпекания разного количества пиццы. Для получения однородной температуры по всей плоскости некоторые производители выпускают печи с вращающимся подом. Третий тип печей – конвейерные. Принцип работы на них следующий. Пицца готовится на движущемся конвейере в рабочей области печи за счет циркуляции горячих воздушных масс. В качестве питания в конвейерных печах может использоваться как газ, так и электричество. Основное преимущество таких печей – высокая производительность. Также нужно отметить однородность производимого продукта, равномерный нагрев и пропекание. Конвейерные печи в основном используют на предприятиях с высокой проходимостью потребителей и на предприятиях с доставкой пиццы на дом. Минусами этих печей являются большие габаритные размеры, низкая экономичность и высокая стоимость. Четвертый тип печей – это подовые. Эти печи получили самое широкое распространение, поэтому мы уделим им больше внимания. Самое значительное отличие печей для пиццы от пекарских – высота рабочей камеры. Она значительно меньше, поэтому нагревать приходится меньший объем, и при той же мощности тенов легче достичь требуемой высокой температуры. Роль пода выполняет спекшаяся огнеупорная глина, керамика, искусственный камень или природный гранит. В отличие от тонкого железного листа, куда для выпечки традиционно выкладывают хлебобулочные изделия, масса пода достаточно велика. Он аккумулирует тепло и практически не снижает температуры, когда на нем размещают заготовки пиццы массы 300-500 граммов. Поэтому пицца никогда не прилипает к поду, а процесс выпекания и образования нижней корочки начинается с первых секунд после помещения пиццы в печь. Нагрев рабочей камеры осуществляется либо газовыми горелками, либо тенами, расположенными в верхней и нижней частях рабочей камеры. Для правильного распределения интенсивности тепловых потоков сверху и снизу важно наличие двух автономно действующих термостатов. Кроме уже перечисленных частей пиццепечи, нужно упомянуть дверцу со встроенным обзорным стеклом, регистрирующий термометр, таймер и лампу подсветки. Для поддержания высокой температуры, кроме мощности тенов, необходима хорошая теплоизоляция рабочей камеры, которая зависит от толщины теплоизоляционного слоя, плотности прилегания боковых панелей, зазоров между дверцей и фронтальной стороной печи и общим качеством сборки. На цену печи влияет используемый материал для отделки боковых внутренних панелей тип панели управления – электромеханическая или цифровая, наличие аварийного термостата и регистрирующего термометра, материал пода, работоспособность и долговечность нагревательных элементов и термостатов. Производительность печей зависит от площади пода. Его размеры чаще всего рассчитаны на выпекание четырех пиц диаметром 30 сантиметров. При этом расстояние до боковых панелей и между пиццами должно оставаться не менее 1 см. Можно заказать печь с двумя рабочими камерами, установленными друг на друга. Такой вариант подойдет для небольшой пиццерии на 16-20 посадочных мест, практикующей доставку пиццы по телефонам и интернет-заказам. Если пицца – основное блюдо вашего меню, то лучше сразу приобрести двухъярусную печь, независимо от предполагаемой производительности. В случае поломки одной печи вы сможете работать на второй, пока отремонтируют первую.